Всем привет! Познание себя. Сейчас вы являетесь королевой активности. У вас стихия воздуха. Вы действуете. У вас постоянно действовать нужно вот в плане работы, в плане учебы, в плане своего здоровья, в плане отношений личных, в плане родственников. Там вот все вот с ними, все прям не то чтобы обсуждать, а именно все время проводить с родственниками, то есть не уделяя себе. Своему внутреннему миру, вы вот везде хотите успеть. И также вы в своем внутреннем мире тоже хотите разобраться со своими мыслями, чувствами, со своей жизнью, хотите понять, почему именно такая жизнь у вас была в прошлом, и какую вы сейчас хотите, чтобы ваша жизнь была. И также думайте в будущем, какая будет ваша жизнь, какой бы вы хотели, чтобы ваша жизнь в будущем была. Вы очень энергичная женщина. Вы королева активности. Вы, как воздух, то можете быть эмоциональной, то можете спокойно относиться ко всему, то вы можете что-либо. Не то, чтобы выяснять, прояснять, а что либо узнавать о чем-то, а можете вообще, может быть, все равно. На все все равно. То есть вы постоянно разная. Сегодня вы такая, завтра, ну, сегодня такая, например, милая, хорошая, завтра такая серьезная, умная, чему-то учитесь. Даже не то, что сегодня-завтра, вы даже каждый час можете меняться. Вы можете думать об одном, потом о другом, а потом совсем о другом. Вы прям, можно сказать, не то, что как актриса, хотя да, я не имею в плане то, что наивленности, нет. Именно актриса, когда она примеряет, не то, что на себя образ, ну да, можно сказать, образ, маску, это не говорится в каком-то таком смысле, о котором, возможно, вы могли подумать. Смысл тут такой, что именно как актриса вы можете прожить и увидеть не только себя со стороны, но и вас, люди, могут увидеть совсем разные. Сегодня такая, через несколько часов совсем другая. То есть вы, вы не находитесь в одном состоянии. Вы находитесь именно в тех состояниях, в котором вам хочется находиться. Или же, когда у вас моменты ситуации, и вам по ситуации приходится не то, что одеть маску, а вот образ, показать себя совсем другой, проявить свои таланты, свои умения, например, на работе, если у вас там ну, спросили или вам работу дали, и вы проявляете совсем по-другому, по-творческому, или совсем по-другому, то есть по-умному, да, и все это потом объясняю, вас люди видят совсем другой. Вы очень-очень разные, абсолютно разные. У вас находится как будто несколько-несколько-несколько разных, совсем разных женщин. Но вы одна, вы как матрешка. Матрешка большая, открывается там еще одна матрешка. Открываешь это, еще-еще, и вот вы являетесь матрешкой. В хорошем смысле то, что именно у вас есть одно качество. Если с вами, ну, когда вас видят люди, они видят вас как бы... Вот один образ видит, примерно думает, что вот, да, хороший, там, доброе мило, А когда вы вот уже с вами пообщается, да, открывает уже другую матрешку, видит, что вы очень умные, начитанные. Открывает третью матрешку, то есть они уже смотрят, чем вы занимаетесь, чему учитесь, и также интерес, какие у вас, они понимают, что вы очень мудрые. И вот вы совсем разные. Вы можете и грустить, можете и быть веселыми. вы очень-очень разные. Вы находитесь в таком, именно не то что образе, а в таком состоянии, что вы можете моментально вот как... Я не знаю, брать вот музыку и постоянно если в плейлисте ее стараться выбирать, то вот это хочется послушать, нет, это давайте это, вот это, это, короче нажимаете на все музыки и выбираете. И даже вот вы, вы выбираетесь и кем именно в данный момент быть. И также вы можете с разными людьми быть совсем разные. С друзьями вы можете быть совсем другой, с родителями, с родственниками совсем другой. На учебе вообще совсем другой, то есть совсем разные. Вы абсолютно разные. Вы прям настолько активны, у вас много энергии и вы эту энергию дарите тем, кто в этой энергии необходим. Вот увидели животных, помогаете животным. Также Друзья, можете помогать родственникам, самой себе помогать, на работе кому-то помогать. Вы очень активная женщина. Вы за один день можете все свои дела переделать. Абсолютно все свои дела. Всем пока.